Всем привет! Сегодня небольшой обзор моей студии будет то, как у меня сделана система хранения. Я думаю, что некоторым художникам это будет интересно. Моя студия 24 метра, и она сделана в основном для Хранение картин и книг у меня здесь две системы хранения. Одна из дерева сделана. Это стеллажи, они причем разборные и металлические ну, стеллажи для хранения книг для более как бы, тяжелой нагрузки. Вот. Система хранения стеллажей из дерева рассчитано на достаточно большие нагрузки полка выдерживает должна до 150 килограмм из дерева вот. у меня здесь три секции сейчас покажу То есть вот верхнее прям до потолка у меня все загружено вот работа где-то размером 60 на 80 метровые я храню в основном в рамах все с уголками, сейчас тоже покажу и воздух воздушно пузырковой пленки подготовлены к перевозке транспортировке. потому что выставок было много и это удобно, они готовы к транспортировке также у меня небольшие работы 20 на 30, 25 на 35 30 на 40 а хранятся в икеевских коробках их тоже очень удобно переносить в такую коробку может поместиться от 5-6 больших работ 30 на 40, 35 на 45, до 10-12 работ размером 20 на 30 и меньше. Ну, зависит от размера, то есть там бывают совсем маленькие, и они тогда влезают сбоку. Есть некоторые работы, которые также упакованы в картон, картонные коробки, вот, но они, к сожалению со временем изнашиваются, то есть если происходит какое-то намокание, они, конечно, как бы рвутся, изнашиваются, ну вот как-то так видно, да. То есть на э, упаковке, чтобы при транспортировке и монтаже-демонтаже не путать упаковку, да, везде у меня есть вот такие вот... Э, картинки значит чтобы понимать какой коробке, то есть вот если это в музеях до да, выставки я делает очень удобно но это сокращает время демонтажа вот то что проще найти упаковку это другая часть студии то есть там тоже очень много вот этих коробок и кейских. у меня их получается всего 70 коробок вот икеевских. и кейских, и все остальное как бы вот упаковано картон и еще как бы работа охранятся естественно в папках не оформленные что-то хранится в тубусах снятое большой холодильник вот хочу показать крепление да то есть вот у меня здесь есть значит ну как бы можно менять высоту полки да и вот здесь вот этот стеллаж делал я сам по образцу с полками да вот этими наверху двумя а, значит здесь шаг 21 сантиметр а вот стеллаж который находится с этой стороны да то есть здесь 20 сантиметров шаг то есть можно менять как удобно вот естественно кстати говоря вот хотел отметить у стеллажей не соприкасаются с полом, то есть 20 сантиметров, ну 15 где-то сантиметров у меня отступ от пола. Это на случай какой-то чрезвычайной ситуации, если будет подтопление, чтобы все-таки работы не промокли. Потому что были такие случаи, где я хранил работы были подтопления, и они из-за этого страдали. То есть это там целая как бы ситуация, неприятность реставрации и с У меня хранится инструмент и подрамники и вот у меня есть тут полки еще, которые я могу дополнительно создать. Там у меня находится кухня, душевая. Здесь у меня находится полка, с ну, как бы две полки с, с папками с хранением рисунков. Вот далее у меня идут стеллажи с книгами. Тут книг достаточно много. То есть основной тираж где-то тысячи книг 2015 года и остатки тиражей 2009 и 2007. Там совсем чуть-чуть осталось, это в Белом городе, и печатался. Также здесь хранятся этюды, они все холст на картоне выполнены, они все хранятся в икеевских пластиковых коробках. Выглядит это вот так, то есть это маленькие коробки. Здесь можно хранить этюды 25 на 35, 20 на 30 и меньше. Вот также здесь какие-то сопутствующие материалы хранятся, то есть там утюк это если какие-то реставрационные работы делать и так далее. Это, собственно, зона кухни и душевой. Вот так все тут работает она маленькая, но здесь можно как приготовить еду, также здесь какие-то можно вещи на этом столе производить, связанные с реставрацией, то есть можно все убрать, вот то помыть, как-то вот есть фильтр для воды, вот все тут, ну какой-то инструмент сопутствующий. Также вот есть коробки киевские, очень удобные. Туда очень удобно класть книги. То есть они с ручками, и тогда как бы более бережливое отношение. То есть книги лучше сохраняются. Так как вот такая вот оригинальная упаковка книг с типографией в целлофане. Она, кстати, со, со временем рвется и при перевозке как бы могут быть повреждения углов книг. То есть как бы книги теряют свой товарный вид. Ну, например, у меня такой наборчик с фурнитурой для для рам, то есть здесь и есть и фиксаторы для рамы, и шурупы различные, и зажимы для тросиков, и петли для подвеса, то есть ну все как бы все что нужно, и скобы для забивания как бы вот это, ну как бы для графики. У меня пистолет флетчер есть. Наверху у меня там порядка, наверное, 20-30 тубусов какими-то старыми снятыми работами. Есть очень большие тубусы, китайские. Они до двух с лишним метров раскладываются. Очень удобные для перевозки больших работ. Вот, я их купил где-то в 2017 году. Ранее я их продажи не видел. А если интересно, я могу сделать обзор непосредственно по этим тубусам. Это ящик для транспортировки. Он с ручками. Здесь есть транспортировочные болты, то есть, в принципе, их выкручиваешь, он открывается. Внутри по полистирол или по, -по, -по, -по, -по, -по, по, в общем, пеноплекс находится вот такой вот оранжевый, вот двухсантиметровый сантиметровый со всех сторон. Вот желательно в ящик. Ну, одну-две картины максимум, как бы. Лучше, конечно, одну. вот Такой ящик из фанеры наиболее как бы, хорошо сберегает живопись и графику. Вот. Особенно, конечно, с графикой беда, потому что графика, поскольку она под стеклом, она бьется. То есть я даже уже стал переходить на оформление под плести глаз. Если как бы работа будет отправляться коллекционером, он же сам заменит там, на музейный стекло, на музейный картон. Это уже по желанию. У меня здесь вот такие вот уголки есть. Они продаются в компании Antec. Вот у них тут, то есть они имеют три вида сгиба вот по толщину рам, то есть в принципе как бы какие-то определенные стандарты, можно еще загибать как бы, картон таким образом, чтобы плотнее как бы, прижималось к раме. Вот. Удобная очень вещь. Сохраняет углы отсколов. Ну и естественно, после того, как я надеваю уголки, там еще дополнительно идет воздушная пузырьковая пленка. Вот. Если еще это еще в ящике, то как бы гарантия сохранности сильно возрастает. Еще раз мне немножко проведу вас плавно по мастерской. Всё, вот вид из окна по наклонникам. Сейчас темно. Свет очень много я делал. Все заполнено практически на 70% здесь. Ну, здесь можно как бы сидеть или остаться на ночь отдохнуть, если есть необходимость. Но правда наверху вот как бы, находятся тоже полки, где находятся 10 коробок с небольшими картинами. Спасибо всем за внимание.